Ding, ding, ding, Ты только представь себе, прошел уже целый год с момента релиза одного из самых удачных смартфонов компании Apple в линейке iPhone, iPhone 10R. Здорово, народ, и уже как год я пользуюсь своим iPhone 10R, который устраивает меня практически во всем. Прямо сейчас поделюсь с вами опытом использования этого смартфона спустя 365 дней после его покупки. Поехали. Кстати, вот мне интересно, каким именно iPhone вы пользуетесь сейчас в данный момент. Обязательно пишите, какой гаджет у вас на руках в момент просмотра этого ролика, а уже. В следующем видео я оставлю лучшие комментарии из этого обзора. А вот если вы хотите приобрести себе по очень приятным ценам iPhone, в том числе 10R и смартфона других производителей, как Samsung и Huawei, сделать это можно в проверенном магазине Renew.ru. Renew дает возможность купить оригинальные восстановленные гаджеты со скидками до 60%. Проекту можно и нужно доверять, ведь Renew принадлежит компании Inventive, которая владеет такими известными сетями, как Restore, Sony, Huawei и Samsung, уже более 15% лет и точно знает толк в мобильной технике. Renew восстанавливают уже бывшие в использовании гаджеты только в своих профессиональных сертифицированных сервисных центрах. Все телефоны тщательно проверены на работоспособность. Именно поэтому Renew не боится давать 180 дней собственной гарантии на любой смартфон. Такого, по-моему, не делает никто. На сайте есть возможность приобрести, например, всеми любимый iPhone 6, 7 и даже SE по неплохому ценнику. Есть модели и покруче, вроде XS Max и даже 11 Pro Max. Более того, если вас не сильно как перфекциониста волнует внешний вид телефона, присутствует опция выбора состояния гаджета, что приятно повлияет на снижение стоимости. Ссылка на сервис будет в описании к этому ролику. Рекомендую. Автономность. Это ключевой козырь в рукаве iPhone 10 XR. На удивление, смартфон может проработать в активном режиме использования с раннего утра и до глубокого вечера. В моем случае статистика выглядит примерно так аж 7 дней в неделю. А вот теперь скажем чуть проще. IPhone я снимаю зарядки в 7-7.30 утра. На протяжении всего рабочего дня у меня установлен высокий уровень яркости экрана, активирован мобильный интернет, чаще всего это LTE, работает Wi-Fi и Bluetooth. Телефон спарен с часами Apple Watch Series 4 7 дней в неделю. Также используются соцсети, мессенджеры, почтовые клиенты, прослушивается музыка через наушники AirPods и включены ролики на YouTube. Обычно это примерно 1-2 ролика в день длительностью ну, 7-10 минут. За год активного использования износ батареи по данным раздела аккумулятора составил всего-навсего 8%. Это немного, с учетом того, что телефон используется довольно интенсивно и в различных температурных условиях. Жара плюс 30-35, тепло в плюс 20, осень 5-0 градусов или зима в минус 10-15 градусов по Цельсию какая тут зима в минус 10-15 градусов ну да ладно вечером при установке телефона на зарядку уровень заряда аккумулятора варьируется от 25 до 15 процентов как по мне это отличный показатель стоит отметить что в холодное время года мой 10R ни разу не отключился на это влияет не только емкость аккумулятора но и материалы самого смартфона стекло обладает более слабой теплопроводностью нежели чем алюминий по крайней мере этому нас учили в школе на физике в мое время двигаемся дальше именно к экрану дисплей смартфона имеет диагональ в 6,1 дюйма. И знаете, черт потери, это тот самый форум-фактор iPhone, который действительно удобно лежит в руке. Это такая золотая середина. Большинство моих подписчиков спрашивали, почему же именно 10 10r а не 10s или 10s Max. Думаю, ответ на этот вопрос вы услышали ранее. Экран. Да, здесь нет AMOLED, Да, нет супер глубокого черного цвета. Но на данный момент на рынке это один из лучших LED-экранов, использующихся в смартфонах. Стоп, а как же разрешение всего в 720 пикселей? Если честно, разницу можно заметить только при детальном сравнении лоб в лоб с тем же iPhone 7 Plus, разрешение экрана которого составляет целых 1080 пикселей. Напишите в комментариях, видите ли вы прямо сейчас разительные отличия между двумя абсолютно идентичными фотографиями на экранах iPhone 10R и iPhone 7 Plus. 3D Touch. Думаю, это тот самый параметр, который стоит опустить, ибо абсолютно все iPhone с установленной iOS 13 получили аналогичную функцию Haptic Touch. Ох, да помню те самые времена, когда все заявляли в один голос, что пользоваться iPhone в 2 k 7 17.2 2К19 без 3D Touch будет максимально некомфортно. Да даже с iOS 12 на борту, знаете, лично я прекрасно обходился без этой по большей части маркетинговой навязной фишки, как те же Mi Mod. Рамки, рамки и снова рамки. Да, они есть, признаю, но смотрятся они так же эстетично, как и тройная камера в новых iPhone 11 Pro. Более того, вам скажу, что если установить темные обои, как в моем случае, рамки становятся практически незаметными. Хотя, знаете что? Это точно такой же странный принцип думать, что если рамки у iPhone чуть толще, чем у 10s, например, или 11, это прям потраченный и ни разу не уровень братья обмазываться. Нет, еще раз нет. Следующее, о чем невозможно не сказать, основная камера. И в этом аспекте iPhone XR просто пушка. Да, она здесь одинарная, а не двойная, как в десятках, и не тройная, как в одиннадцатках. Слово-то какое. Но это не мешает 12-мегапиксельной матрице быть одной из лучших в своем сегменте. Все снимки, которые демонстрируются на ваших экранах прямо сейчас, сделаны на мой iPhone XR и не содержат в себе никаких элементов постобработки. Только что потопил iPhone в воде, и ему норм. Несмотря на наличие всего одной матрицы, инженеры Apple смогли пристроить сюда даже пресловутый портрет, как на iPhone с двойной матрицей. Не сказать, что сильно полезно, ибо работает он исключительно на людях, однако в темное время суток стреляет куда лучше, чем классический iPhone 10, например. Производительность! Easy. Еще один параметр 10R, благодаря которому смартфон, по моему мнению, будет оставаться в сегменте долгоиграющих на рынке устройств на протяжении еще как минимум лет трех. Вам не нужно знать, сколько здесь оперативной памяти, какой тип процессора и наличие в нем ядер. Просто знайте, этот смартфон не тормозит, не лагает и тянет абсолютно все производительные и непроизводительные штуки. Безусловно, смартфон нагревается при сессии в том же PUBG или папка, как его там правильно произносить, но происходит это не быстро и я бы сказал даже медленно даже с учетом того, что, как вы видите, у меня установлены максимальные настройки графики. Поэтому, если вы любитель развлекательного контента, iPhone 10R точно придется вам по душе, поскольку это устройство создавалось как бы преимущественно на молодую аудиторию. Хотя в те же игры я не особо то играю, а вот позалипать на YouTube, вот и да, это хорошо. Даже несмотря на то, что чисто технически смартфон не может воспроизводить видео в Full HD, это никак, поверьте, не мешает наслаждаться контентом на этом устройстве. И того, что могу вам. сказать. Вам сказать, за уже полтора года активного использования iPhone 10R, Да, кажется, у него нет минусов, и это действительно так, ведь по сути это универсальный в своем роде солдат, который готов выполнить практически любую задачу. Кстати, помните ту самую технологию E7, про которую нам рассказывали Apple? Так вот, здесь эта штука встроенная в сравнении с iPhone 10, а по цене эти два устройства практически не отличаются. Поэтому, если у вас встает выбор между iPhone XR и iPhone 10, однозначно побеждает первый по таким параметрам, как автономность, камера, процесс 12 байоник, наличие крутой палитры цветов корпуса и, конечно же, наличие eSIM, что очень сильно пригождается в путешествии. Да, безусловно, этот телефон проигрывает и по экрану, и по материалам корпуса, потому что здесь алюминий, а не 7-тысячная сталь, как в той же десятке, и отсутствует поддержка двух сим-карт, как в тех же 10s. однако те пункты, которые я перечислил, перекрывают напрочь все минусы этого устройства. Кстати, хотите, чтобы я сделал подробный отдельный ролик, в котором покажу и расскажу, как настроить эту штуку с eSIM и как впоследствии ею пользоваться? Будет очень актуально для путешественников. Ну давайте тогда соберем одну тысячу лайков и я тут же сделаю и выпущу такое видео на своем канале. Ссылку на сервис Rainio, в котором можно и нужно купить iPhone 10 r я оставил в описании под этим роликом и в комментариях. Поэтому переходите, покупайте и радуйте жизни. Также не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал и писать в комментариях отзывы о моем творчестве. Благодарю за просмотр, друзья, и до скорых встреч. Пока-пока.